С вами мальчик-чародей, Антон Чалей, И сегодня перед вами канал безудержного веселья in x Видео-пупы. Странное название, не правда ли? Это самый упоротый жанр на всем ютубе. Да что уж говорить о ютубе во всем мире. Да вообще во всей вселенной. Это монтаж разных фрагментов популярных видео для получения очень странных предложений. Вот, например, таких. Где Кока-Кола, там Кока-Кола. Болей за сборную, бомжей. Вот так вот. Я взял одно из популярных видео, правильная реклама 13, и достал с него самые эпичные комментарии. Первый комментарий. Я свинья, а я футбольный мяч. Что здесь происходит? Хрю, мазефака, я свинья, а ты кто? Я футбольный мячик. Будем знакомы. Второй комментарий. Гуглим лимон пати. Я не поленился и загуглил. Теперь просто не знаю, как мне это развидеть. <свистит> Третий комментарий. Поддержите парня подпиской, он очень этого хочет. Подпиской? <свистит> Наверное, он хотел сказать о подписке на канал. Хотя кто его знает. <свистит> oh, you touch my -la -la. Четвертый комментарий. Ёма за бич, да это же очки крутости. Четкость этого комментария просто зашкаливает. Пятый комментарий. Я Дудлик. Мое тебе почтение быть какой-то неведомой фигней на ракете и писать еще комментарии достойно уважения. Шестой комментарий. Не смешно. Беспроводной активный савбуфер? Искусственный интеллект уже здесь. Минутка рекламы. Беспроводной активный савбуфер уже с искусственным интеллектом. Он такой умный, что даже смотрит YouTube и пишет комментарии под видео. А еще у него нет чувства юмора. Седьмой комментарий. Этим летом ты ограбил банк. Смотри мне в глаза, я раскалю тебе банк. Масоны действительно все знают. Восьмой комментарий. И, next. что думаешь о мультипрограмм? Без понятия, о чем сказал этот хлеб. Но звучит довольно умно. То чувствовал, когда хлеб умнее тебя. Ох уж эти геномодифицированные продукты. Девятый комментарий. Рипт поднимает настроение. И процентное содержание в крови упоротости. Десятый комментарий. Конец более-менее. Одиннадцатый комментарий.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 это достойное уважение. Он настолько крут, что в него даже не поместились динамики. Мы брали эти динамики и впихивали в этот совбуфер, но они не поместились, потому что это искусственный интеллект, понимаете? Он работает, и он очень сложная, сложная система. Схема просто гигантская у него. Динамики впихивали туда, и они не поместились, понимаете? Этим летом ты ограбил банк. Смотри мне в глаза. Я ск. Блять. Вот это стихи. Пушкин растет. Я Нет. крабик. Поставь галочку, сообщать мне. Блять, сбился. Нажми ее и поставь галочку, сообщать мне обо всех новостях этого канала. Канала, как-то я говорю, это Галима. Для того, чтобы у вас была такая же 6. Шиш... Блять! Ос...